Вечер, море, пиво, воды, разговоры и досуг, но такая уж порода, кто-нибудь, походу, вдруг скажет. Тут одно из двух. Либо Гегель враг народа, возвеличивая дух в философии свободы, принижал значение рода, либо немец туп, как дуб, рассуждал, общуя вслух, даже если вывод глуп. Небо, солнце, вся природа представляют собой друг. Вот ведь был и слеп, и глуп. И вдохнувший кислорода, Шмат откусит бутерброда, И хлебать возьмется суп.